Всем добрый день сегодня у нас опять очередная распаковка на этот раз связано зарядным устройством и кабелем зарядное устройство здесь не простое а на три порта чтобы сразу же три устройства можно было заряжать плюс к этому еще идут два кабеля но кабели мы уже рассматривали данного типа это д-образные кабели usb-a на usb-c ну а сама зарядка осуществляет заряд трех устройств при помощи Разъемов USB -A. пришло это все из Китая достаточно продолжительное время. Сейчас это все осуществляется в течение месяца, но все дошло достаточно благополучно, ну, за исключаем некоторые занятий, ибо все доставлялось нашей почте России, которая любит это делать, а именно занимать упаковки ну и тому подобное. Давайте посмотрим, что из себя представляет данное зарядное устройство. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Shops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой. Выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Shops. Это посмотрим. Вот такая упаковка. Во-первых, быстрая зарядка. Есть защита, ну и температурная защита. Что достаточно хорошо модель называется ED013 от 100 до 240 вольт от 50 до 60 герц это внешнее питание и 06 ампер это максимум который необходим для того чтобы у вас зарядка заработала здесь у нас существуют три разъема USB-A1 позволяет нам 5 вольт и один Ампер 5 ватт максимум. Ну а разъем A2 и A3 позволяет нам 5 вольт и 2,4 ампера. Ну и 12 вольт максимум. И все это вместе, когда у 3 раза, вернее, три порта занято и заряжаете ими. 105 вольт, 3.1 ампера и 15.5 ватт максимум. Изготавливается в гитаре, поставляется в разные страны, достаточно известная фирма. но ну, здесь ввиду того, что это уже зарядка. вот есть инструкция, коробка распалась. Вот что у нас, Почта России делает. Так, ну и стандартная инструкция, причем, причем, причем, причем. Даже на пяти языках у нас здесь представлено английский, немецкий, французский, испанский и даже итальянский. Но здесь вижу только... А нет, все. Даже он китайский присутствует, но здесь ничего не сказано о нем. Ну как без китайского, раз сделано в Китае. Ну и вот здесь писакассы о том, что я только что говорил. Кому необходимо, могут осуществить паузу и более подробно рассмотреть. Так, ну и сама зарядка, вот что из себя представляет, как говорил, тут три, о, три розетки для USB-A и первое гнездо, второе и третье гнездо. Дальше здесь приводятся тоже характеристики, те же самые, которые были на коробке и в инструкции, сертифицировано для европейских вариантов, и вот что из себя представляет так ну и давайте я тоже открою один кабель хотя я уже показывал с другим зарядным устройством с быстрой зарядкой но все же здесь опять инструкция более краткая о гарантиях английский французский ну, в основном английский и вот такой вот кабель то есть как говорил д-образные штекеры ну, здесь у Green написано и как говорил USB-A у нас представлен и usb type-c так ну и давайте сейчас так они бывают разных размеров там 0, 5 метр полтора и 2 метра это двухметровый что говорит на обратной стороне здесь написано USB -A и usb-c то есть type-c так ну и чтобы далеко не ходить сейчас мы осуществим некоторые действия а именно зарядим ряд устройств это у нас автоматическая штативная голова и есть еще два повербанка, так называемые аккумуляторы ну и давайте тоже их подзарядим так, стоп ну и чтобы зарядить нам нужен сетевой адаптер давайте проверим вдруг сейчас рванется. ну и как видим у нас осуществляется зарядка вот здесь если видите мигает красным здесь тоже мигает красным ну и кабель у нас тоже подключен и вот мигает зарядка и говорит количество данного вида заряда. Ну и как видим все у нас достаточно хорошо функционирует и работает. Да, кстати, кабель это хотя USB, и USB, USB Type C, но работает по USB два протоколу если вы будете использовать его для копирования каких-то данных так что это учтите ну а зарядка то есть идет полнофункциональная без проблем